Озеро Сарклан Люди сидят под Петропавловкой Рыбачат, народу ловят О, Опа, но ну тут есть исключения. Коронавируса и на рыбалке боятся ну, Подойдем, спросим Здравствуйте Ну что, клюет, что нет? Ну-ка, покажите о, хорошо наловились. А что, вы коронавируса боитесь или что? нет. На рыбалке-то чего боятся? Вот так Вот так рыбачат, -мо, на сарклане. Вон весь народ сидит. Никого не в масках, ничего. А тут вот человек в противогазе. Ну ладно, счастливо, рыбачки! О, да.